Всем привет! Сегодня я вам покажу получение электроэнергии из куска железа и шунгита. Конечно же сила тока будет мизерной, но зато напряжение в целый вольт. Сначала проверим вольтаж железа. Получается у нас здесь взаимодействие меди, воды с под крана, без хлорки и обычного куска железа. Вода выступает накопителем электронов и заменяет тело человека. То есть, если взять в одну руку красный провод, а в другую кусок железа и черный провод, эффект тот же. Естественно, при добавлении окислителей, соль, лимонная кислота, электролит и так далее, напряжение будет выше и устойчивее намного. Кусок железа нам показывает 0,68 вольт. Добавляем шунгит. Вольтаж поднялся до 1 вольта, вот она родимая дармовая энергия. Шунгит можно купить непосредственно у производителя. На сайте можно посмотреть подробности о шунгите, состав и характеристики. В данном видео использовался мусорный шунгит, который вкладывают в мешочки для очистки воды при принятии ванной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и просматривайте все видосы, это поможет в скорейшем развитии канала.